Просите меня о дорогах, на карте моей их не исчесть. Ошибки, обиды, тревоги, они ведь у каждого есть. Еще про потери спросите, сумела я их пережить. Но только не ждите, не ждите, что жизнь берет. Скажите в глазам, не скажите, Слова, что звучат за спиной, И радость со мной разделите, в беде станьте рядом с стеной, Не страшно к вершинам стремиться, а страшно друзей потерять.